Привет, мои красотки, и сегодня потрясающий солнечный день, просто ура, наконец-то чувствуется, что идет весна, потому что я уже этого ждала так сильно. Вот сегодня невероятно солнечный день и уже, кажется, не будет минусовой температуры. И ура! У меня такое настроение шикарное, и сегодня прям не знала, за что хвататься и немножко поубирала, и себя немножко ввела в порядок, и ну вот просто жить бурлит нереально. И вот у меня такая пришла вот сегодня в такой потрясающий для меня день, такая идея, конечно, я не хотела, ну как не хотела, я делаю сыворотку одну у себя дома, и когда-то я делилась с вами кокосовым маслом, то, что делаю для кератина и так далее. И это все здорово. Но я дома делаю еще одну сыворотку. И я думаю, нет, этим делиться, пожалуй, не буду. Я не хочу делать из своего канала какой-то кружок очумелой ручки. Ну, то есть я и сама не очень-то люблю заниматься хендмейдом. Не совсем мое вот что-то делать, но вы знаете, эта сыворотка, она просто... Нужна э, мне, и я увижу от нее результаты очень хорошие. И я думаю, окей, если кто-то не любит из вас э, делать что-то дома, косметику, и э, тогда просто не смотрите это видео. Но все-таки я думаю, что кто-то захочет что-то сделать подобное, воспользоваться советом, поэтому почему бы и не поделиться. Потому что все-таки. Я обратила внимание, когда я клиентам рассказываю об ингредиентах об этой сыворотке. Кто-то э, сам занимается там, хендмейдом или кому-то нравится. Он сам это может купить и сделать дома. А кто-то мне спросил, а можно у вас это купить? Эм, то есть, э, ну, есть некий спрос, поэтому почему бы... Я думаю, ладно, окей, хватит предисловия. Итак... Э, сыворотка выглядит вот так обычно выглядит и значит ну, баночки вы все можете приобрести Магазина для маловара, либо если у вас какое-либо масло, вот например у меня масло да, для волос от Кардашьян. И здесь довольно хороший такой и флакон, и дозатор, поэтому можно просто, когда любое у вас масло заканчивается, сделать такую сыворотку вот в красивый флакончик. Но у меня пока таких пустых нет флаконов, и я когда-то летом в прошлом заказала, у меня были, поэтому я сделала сюда. Значит, давайте я расскажу о составе этого чудо-продукта. Я уже на протяжении, ну, эту сыворотку я сделала не так давно, несколько недель назад, а вообще вот такие сыворотки я начала делать, вот как раз тогда, когда я делала видео о кокосовом масле, да, это лето же у нас было, и потом я начала другие ингредиенты добавлять, что-то там тестировать, и в итоге вот я сделала последнюю вот эту сыворотку она и более концентрирована я да не так много и конечно вообще я довольна очень потому что были масла которые мне не ну как не подходили но ну, вот например от кокосового масла я обращаю внимание когда я добавляю в сыворотки у меня электризуются волосы если кокосовое масло нанести на ночь или там на пару часов и потом смыть э, шампунем Отлично, но когда я добавляю вот в сыворотки, у меня волосы немножко электризуются. Поэтому, а у меня волосы вообще никогда не электризуются, поэтому для меня это неприемлемо. И я стала искать, окей, давайте сосновы, основы. Основ. Что входит в основу? В основу идет оливковое масло. Я взяла обычное оливковое масло на своей кухне, каким я пользуюсь. И добавила, я оливковое масло люблю больше, нежели кокосовое. Оно больше наполняет волосы, оно больше его утяжеляет, лечит. То есть, действительно, я увидела, что оливковое очень хорошее для волос. Но проблема для блондинок. Как видите, оно имеет цвет. Желто-зеленый, поэтому блондинки от этого цвета бегут. Вот, поэтому немножко оно может оставлять оттенок, если наносить ее в чистом виде на волосы. Поэтому я добавила сюда, ну сыворотка получилась тоже довольно желтая, но тем не менее, не обращайте внимания на это. Вы добавляете в таких крошечных пропорциях в маску или в вашу ваше масло, я сейчас позже расскажу, что оно не закрасит, оно не даст никакого результата. Как видите, у меня нормальный цвет, без зелени, без желтизны. То есть и вам не стоит за это волноваться. Итак, первый ингредиент у нас в этой сыворотке это оливковое масло. Девочки, что касается дозировок, я на глаз все делаю, потому что ингредиенты... Они активны, но это же не какая-то там жесткая химия, когда где малейшие, как в красках, что-то где-то не так и уже будет не та реакция. Нет, здесь такого нету. Здесь все ингредиенты лайтовые, уходовые, поэтому плюс-минус какого-то ингредиента это не проблема. Вы все равно добавляете по пару капелек ваши маски, ваши кондиционеры. Поэтому дозировку делайте примерно на глаз. То есть, допустим, вы берете плюс-минус такой флакон. Да, то оливковое масло здесь у меня было где-то где чуть меньше половины. Да, то есть много. Вот. Либо вы можете взять кокосовое масло вместо оливкового, Либо совместить. Какая разница? Но масел надо брать вот таких вот, да, жирненьких, где-то вот половину. Давайте мы возьмем пол бутылочки. Допустим, здесь 100, 100 мл. И мы берем 50 мл масел вот таких вот, да. Я еще сюда добавляю вот э, такие масла. Макадамии и органовые. То есть, э, например, я беру э, меньше, ну, грамм 35 30-35 оливковая, а кокосовая, я же вам уже говорю, что я не беру, она мне электризует волосы. Дальше я беру по 5 мл органового, ну, так как они дороже, макадами и какое, и все из масел, да, а нет, и, и, и кризолидное масло. То есть вот таких вот масел я подороже, я беру уже по 5 мл, да, поэтому... Три масла по 5 мл это 15, 35 плюс 15, все. 50 грамм у нас именно масла вот такие вот жирненькие. Дальше, что мы берем. Дальше я добавляю полезные добавки. Первое, что у меня идет на первом месте, это кератин. Да? Расти, э, не растительный, животного происхождения кератин. Потому что от растительного, я уже говорила, у меня тоже репрезуются волосы и я вынуждена его Исключить. Итак, кератина я беру тоже, давайте примерно грамм 10, потому что у меня тут еще много ингредиентов. Грамм 10 я беру или 15, то есть его надо много, он не мешает. Вы э, сюда не бойтесь чего-то больше, чего-то меньше. Вы на, наоборот потом, для э, самая главная дозировка это потом, когда вы наносите на волосы. Там уже вы дозируете одну каплю, две капли, там, сколько волосам надо. Чем более пористые волосы, тем больше им этого нужно. Потому что вот, эти, вот эта сыворотка, вот эти масла, они как бы заполняют волосы, обволакивают, утяжеляют волосы совсем другой. Совсем другого, не качества, а другой он в Поэтому кератин идет следующий. Я его просто вот так открываю в бутылек и, и туда наливаю Прилично. Примерно на глаз отмерил. ну давайте скажем грамм 15, я его беру, да? А дальше я беру протеин шелка, это вообще очень тоже важный веет, протеин шелка. Значит, шелка я добавляю тоже много, я тоже могу грамм 15, 10-15 грамм, да? Итого, если у нас 100 грамм здесь, например, то 15 кератина, 15 шелка, это уже 30 грамм, а если все вместе 80 грамм, и еще у нас осталось 20 грамм. 20 грамм я беру, например, Soft Care. Soft Care это хороший такой силикон глянцевый. Этот силикон, он используется и в блесках для губ, потому что он дает невероятный глянцевый эффект. Поэтому я его выбрала, я пару капель добавляю. Так, Масло расчины, то есть его в масло вы вот капаете и больше ничего не нужно и отлично вот смешивает. я взяла гидролизат коллагена, активный компонент для волос. Я просто его увидела, когда я вот эти все ингредиенты смотрела на сайте и думаю, окей, гидролизат коллагена. Мне нравится, когда есть коллаген, потому что он делает волос такой эластичный, упругий. Вот. мне очень нравится, когда волос пуфрункий. я беру коллаген и добавляю сюда. То есть я уже, знаете, добавляю столько, чтобы довести до, до полной, ну как бы, чтобы бутылочку заполнить. Поэтому я уже плюс-минус там тоже может грамм 5 добавляет коллаген. Дальше аминогерм это просто аминокислоты. Очень много аминокислот. То есть аминокислоты тоже необходимы для волос. И это э, водорастворимый компонент. Поэтому, знаете, как я беру? Я беру буквально немножко воды. Добавляю, развожу и в эту сыворотку. Из активных компонентов это все. И когда я э, масла готовлю, я беру их, согреваю его в паровой бане буквально недолго несколько минут. Добавляю туда вот таких вот крупинок олифель. Вот они такие, если вам видно. Значит, крупинки похожи на воск какой-то, то есть такие они. Значит, Алифель перс, перс, итальянские. Значит, это компонент растворим в масле. И этот компонент сделан 100% из заливок. Он натуральный, и что он дает? Он помогает маслу приобретать гелеобразную форму. Честно, я не заметила, насколько он стал гелевый, но тем не менее мне нравится аднефо эффект тоже, потому что получается еще больше обволакивание. То есть здесь такие тяжелые, тяжелые ингредиенты, на самом деле очень тяжелая артиллерия, потому что лето скоро, и особенно девочки это будет круто на лето. Потому что э, летом, если вот как я была в прошлом году, я целыми днями проводила на солнце. И волос, волосам это было крайне сложно. Поэтому э, вот эта сыворотка, я считаю, необходима. Итак, как же я ее применять? Изначально у меня было только... Например, я беру мое любимое какое-либо масло. Выдавливаю одну-полторы вот, нажатия. И дальше добавляю одну, две, ну две я беру, два нажатия вот этого масла, растираю в ладонях и вот от середины до кончиков. Вот так я использовала сначала, а потом я думаю в маску добавлять, ведь я же люблю масляные маски и с оливковым маслом, мне очень нравится, но я не могу взять оливковое и нанести, я буду просто желто-зеленое. Поэтому я беру маску добавляю туда. 5 нажатий прилично добавлять и на все волосы, и на полчаса. Представляете, сколько вот этих вот всех компонентов полезных в такой концентрации, как они вот волосы. Волосы, хочу сказать, немного утяжеляются, действительно, их можно вывести из самых сложных ситуаций. Во всяком случае, поддержать. Поэтому кому не лень, Делайте себе такую сыворотку, и будет вам счастье, потому что здесь напичкана максимальная концентрация полезных натуральных компонентов. Потому что вот эти силиконовые масла, они прекрасны, и они нужны, это абсолютно, это не замена. Но здесь, ну вот даже несмотря на то, что это компания Чи, и у них, как я говорила, полезные компоненты в начале списка, их несколько, несмотря даже на это. Вот это масло очень сильно дополняет это. И они друг с другом работают потрясающе. Например, я обращаю внимание, что когда я использую вот такую вот мою сыворотку, волосы при сушке, сначала я их высушиваю, как вы знаете, вперед наклоняя голову, и волосы уже не пушатся, волос уже довольно такой прибит, скажем так, нет вот этой пушистости. Когда я наклоняю назад и начинаю феном сужить, у меня уход просто считанные минуты. Настолько хорошо оно вволакивает. Значит, девочки, я добавляю много, нету дозировки никакой. Вы должны сами найти, сколько вам комфортное. Если у вас здоровый волос, вам вообще, наверное, в маску там одну-две капли. И в сыворотку пол капли. То есть вы должны сами найти свою дозировку. Потому что для меня много это мне хорошо. У меня волосы требуют этого. Поэтому вы подбирайте уже свою дозировку. И ваши кончики никогда не будут ни сечься, ни ломаться. Я вам просто даю гарантию. Все, мои дорогие. Я надеюсь, этот совет вам был полезен. И не знаю, следите за мной в Инстаграме, я буду много чего новенького вылаживать. И до новых встреч. Люблю целую. Пока-пока.